Добрый день! Я вас я рад вас приветствовать на нашем канале Тусел. Сегодня мы научимся делать с вами вот такого симпатичного из бумаги ангелочка. Для этого вам понадобится квадратный лист бумажки. Я это сделал из А24. Вы можете взять любой другой лист, ну, примерно тут 20 на 20 сантиметров. Возьмите пример такого же размера. Итак, приступаем. Сначала наш. Листик складываем вот таким образом. Он у меня уже был заранее сложен. Теперь мы складываем с вами еще раз лист вот по этой линии. Давайте, есть, давайте приступим. Так, складываем с вами. Угу. Далее. Складываем наш листик вот таким образом, вот по этой линии. Опять разворачиваем и еще раз склады нашлись вот по этой линии. Вот у нас получился листик с таким рисунком. Далее смотрите, как мы его складываем по линиям сгиба. Так делаем. Так, делаем. Так, делаем. И... Так делаем. Вот у нас получился вот такой вид. Теперь с той стороны, где у нас вот открывается. Делаем следующую. Эту часть листа и эту часть листа складываем к центру. Смотрите внимательно. Угу, что -то точнее сейчас мы уложим. Угу. Начинаем. и торопимся делаем точно так и эту сторону то же самое вот. далее что мы делаем дальше мы эту часть отгибаем а вот эти две части складываем вовнутрь. Вот так вот и вот так вот. И потихонечку-потихонечку создаем следующий вид. Не торопимся аккуратненько. Угу. Вот и у нас получается. Вот такой. такая фигура. Понятно, да? У нас был вот так и стало у вас вот так. Далее переворачиваем. И теперь вот эту сторону и эту сторону сгибаем к центру. Вот, согнули. Далее берем одну часть, вот так разгибаем и вот по этой линии сгибаем вовнутрь. Вот так. Здесь. И то же самое делаем с другой стороны. Далее, вот кончик загибаем вот от этой точки к этой точке. И заправляем этот кончик внутрь Вот сюда. По получившейся линии сгиба. Вот так вот. Далее переворачиваю и смотрите мать внимательно, что делаю. Я вот я сейчас буду сгибать вот по этой линии и одновременно от этой точки к этой точке. Смотрите, как это делается. Сначала вот так вот делаю, а потом вот так. Видите, да? То же самое делаем здесь, смотрите, сгибая вот так, и одновременно вот так. так поровнее, делаем. Вот у нас получился такой вид. Далее переворачиваем. И смотрите, вот этот кончик, этот кончик я сгибаю следующим образом. Вот эту часть, вот по этой линии. Вот так смотрите. смотрите да? Далее, я делаю следующий бит, вот так, видите, вот сюда, сюда и сюда, и получаем мы с вами вот такой вариант. Далее, вот эту и эту сторону мы сгибаем к центру, показываю. А за заправляем вот вовнутрь. То же самое делаем с другой стороны. И вот, заправляем туда. Вот, и у нас получается вот следующая фигура. Можете посмотреть. Далее переворачиваем смотрите внимательно. Мы сейчас будем вот эту вот эту часть загибать следующим образом. Вот, начинаем вытягивать. Одновременно делаем следующее. довольно сложно поэтому внимательно смотрите видите это, что я делаю и вот... вот здесь у вас будет получаться вот внутри такой треугольник видите да получился видите вот надо вам то же самое елки вам. Вот, и у нас получилось это мы делаем крылышко для ангела. То же самое мы делаем с другой стороны. очень сложно. можно с раз у вас не получится, но вы просто, несколько раз, с нескольких попыток, я думаю, у вас все будет наладиться. А пока смотрите, как получается это у меня. У Мне тоже с первого раз это явно не получалось. Наши с вами крылышки. Теперь второй сложный момент. Вот мы получили вот такой вид. Теперь следующий момент. Переворачивайте. Здесь мы назад вернем. Здесь у нас заправило случайно. заправилась вот далее Мы с вами делаем следующее начинаем теперь смотрите что я делаю я вот тут вот, вот распрямляю и прямо вот прям чтоб... поэтому по этой линии ставлю здесь приглаживаю здесь начинаю делать датчик крыло. вот вот так то же самое делать с другой стороны Смотрите внимательно за моими руками. Вот. В результате должно что получиться. Понятно, да? Теперь продолжаем. Теперь будет попроще. Загибаем вот эту часть. Вот так. Потом распрямляем. И получаем вот такой вид. То же самое. Загибаем здесь. Испрямляем. И то же самое делаем здесь. Вот наши с вами крылышки готовы. Сейчас мы здесь подправим немножко. Далее продолжаем вот эту часть загибаем вот так а потом убираем ее назад то же самое делаем здесь вот эту часть загибаем вот так и тоже убираем назад. Опять. У меня. Опять у меня здесь что-то не то. Здесь что-то не то. Убегают у все время эти штучки. Вот так. Вот. Теперь правильно. Вот как должно быть. Далее, мы с вами начинаем делать крылышки. Заворачиваем, сначала загибаем вот чуть-чуть здесь, вот так вот кончик, и загибаем вот так кончик. Далее. загибаем еще раз вот таким образом и здесь загибаем логично и потом делаем вот так и загибаем тоже с вами и загибаем вот таким образом и то же самое делаем здесь вот наши вами крылышки готовы теперь делаем с вами головку отгибаем вот этот кончик вниз опять у нас неправильно. Далее загибаем. Вот сначала сюда, потом вот так. Потом вот эти два кончика загибаем. Так. И вот так. Теперь смотри, что я делаю. И их заправляю назад по внутрь вот так вот и вот здесь я теперь взять клей любой для бумаги и кое-что мы здесь сейчас склеим с вами. Убираем клей. Так. И склеим вот эту верхнюю часть. Вот так. Видите, да? Далее еще раз берем. И окончательно делаем головку. Огеночка. Вот наша головка готова. Далее. Вот здесь мы так вот подправим. Вот теперь смотрите, вот этот кончик мы сгибаем вот так. И вот это мы с вами И вот так вот включаем. Осталось там кое-что еще последнее. Здесь разворачиваем. Вот так вот сгибаем. С другой стороны тоже то, то самое симметрично делаем и еще раз вот так гибаем и в общем-то вспомни наш с вами ангелочек в принципе готов можно вот поставить так я вам показал, как делать с бумаги ангелочка. Немножко сложновато, конечно. Но если несколько раз вы потренируетесь, вы обязательно это сделайте. Всего вам доброго. До свидания. Посещайте наш канал, канал ТОСЭУ. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Всегда будем вам рады. До свидания.